Всем приветствую всех, вы на С вами Алекс. И сегодня мы будем выполнять челлендж. Вот этот человек, вот эта вот идея, вот это видим. Так, 24 часа в красном, черном и белом. Мы сейчас начинаем. Я уже буду там ходить, гулять. Можно на травочке покатаюсь, все вот такое. Вот. Ну что ж, начинаем. Комиссия, в моих цветах. Сейчас <плес> идем. Ну, по там. Тоже на... Учё, здесь черно красный Любила красный. Разберемся. снять, но и лес Там тоже есть. Так, сейчас я ползу. Заползти я не знаю, потому где нет, надо было заранее маршрут спланировать. Там карьер, какие-то люди отдыхают. Это у меня тут ассоциация. Или яснусь, Другое место. Я до него дойду, может даже получится на достроен карьер отправить. Какая тут Прям вообще красота. А ну-ка. Смотрите, Ну, сейчас мы не снимаем катакомбо. Поэтому. Дея <звёздить> на мы может быть, потом вернемся. Я так понимаю, что когда вы видите это видео, вы сразу скажете. Алекс, а вот у тебя как-то идейка для видео. Идея вот только -то комбо. <свёздить> Я такой, блядь, начали на расслабоне. Такие ю-ю, вон и делайся. Шуш. Получается придется туда идти. Что еще, блядь, у меня ж не оставить. Выбора. Знаете, Вообще красота неземная. Прям так нравится. А на это туда ну, места я вас включу. А потом пока... ждите. Итак, вот это мост. А вот там я нашел скал. Еще одни, а там речка. Что я вам могу сказать? Ну, хорошо у меня жизнь несла, знаете. Прям радостно. Значит. Не знаю почему. Почему-то радостно. А ну, настойчалось. Ну там ближе в по посадке. Пиздец уж, реакция. Нужно значит, что может, посадки, думаю, будет. Давайте-ка, направо. Да, блядь, а новая Джордана, пиздец. И, наверное, будет пиздец. А ты не думал, что будет. сюда же еще Откуда-куда, а сюда? То есть, значит, туда? меньше всего думаю что тебя еще опа держимся идем а это бах бах такой бах интересно скала крутая ну, Вот все. Все, там людям блядь, до свидания. Сейчас пять продолжим. Это Эту срубу понаходил. Вот еще скалы мы так скажем, юбь, верни бабай. А таких вот для ручейков. Видите, там золото. Я еще, блядь, пару карат переступил. Я этого не, не понял. А, блядь, как наше время? А золота ни у кого нет. Все его переступают. Чтобы вы понимали, где. Я. я хуй где. Рядом с мостом. У меня тут такие вот скалы. По ту руку у меня. Блять, что у меня там не забыл уже. Принтес, как я мог Господи, забыть. Да вообще болото Там да вообще болото Так Ну, что я вам могу сказать, дорогие зрители Дорогие подписчики Я запарился, лучше бы я без руках не одевал Потому что жарко пиздец Меня наебали Можно <соход> сказать, что Будет ветер, будет холодно Ни хуя, не ветрено и не, не, не, не, не, не холодно Да-да. Кстати, кстати. Кстати, пока я тут все мешаюсь. Сколько, блядь, людей повидал, нахуя они тут вообще собрались? Всем, блядь, что-то мешают. Почему нахуй его знает? Уж то я все мешаю. Хотя так иду по дороге, которая даже на картах нет. Как ему кому-то мешать? Свою прокладываю А жалко, что Посмотрите, Калина Жалко, что Здесь нету О, Как вам, блин, так сказать Соснового леса Снова бора Чего нет? Буду туда поближе проходить, качке кому можно и прийти, если никак нельзя перейти Будем По мосту идти Да, блядь, так, алекс только начали, наверное, слабой, сейчас будет Какой горный козел по мосту прыгать Нет, я не горный, я мостовой Мостовой козел, смешно МОСТОВОЙ Сказать, вот я уже вышел Куда вышел его знает, а куда-то вышел Я понял, куда я вышел Буду к речке подходить у вас, Потом вас опять Ой! Мы в Ютуб попадем? Может быть Привет, здрасте. здрасте Вот там только что ходили встретил ребят <гибель> <гибель> <гибель> а есть интересная что? Не, она Она хэллоотная. Так это не лиса. <гибель> это не лиса, понятно. Она боится. Здорово. А, нас дохуя, она нас боится. Пошли, покупаем сейчас с вами. Там ещё одна? А, да. Да, да. Выглядит метка стоит, ну, просто, ну, блядь. <гибель> Чё ты дохуяешь? Да. Ты Я выкину. Нахуя. Мне шесть дней надо. Мне шесть дней надо, блядь, Да бросаю. Да, еще Дима, сразу сбросить не можешь, нахуй. Максим, смог, блядь. Смог, Максим. И Максим, больше на меня курил, блядь. Он 6 лет подряд На тебя прям курил? А ну, давай бросай, О, машина, а? что нас по зарядок? на часиков пять. Блять машинку нашли. Блядь, куда забрели, нахуй. куда можно ну, давайте что ничего, как мули нахуй застрянем. Давай. Ну, буду... Давайте, мы <свят> <свят> <блядь, не свят> Так, бля, я ползу домой. Я хотела снять вам обычный ролик. А получилось, что получилось, хоррор-фильм. Не знаю. Да. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и подписывайтесь. Пишите комменты. Блин, я принятал, что у меня в деталях. Я попиздал домой.